Приветствую вас, дорогие зрители. Перед экранами у нас в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета КФУ проводит цикл встреч в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Отмечу, что она организована Российским обществом знаний при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России. Акция стала частью федерального просветительского марафона «Знания». В Казанском федеральном университете координатором акции выступает Департамент по молодежной политике. В роли спикеров выступают известные государственные деятели, руководители, а также ученые. У нас в гостях здесь в шоуруме были уже Михаил Абрамский, Михаил Варфоломеев, Лилия Бабкулина, декан юридического факультета. И сегодня у нас в гостях Леонид Григорьевич Толчинский, кандидат социологических наук, заслуженный работник культуры Республики Татарстан и декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Здравствуйте, Леонид Здравствуйте. Лен Григорьевич, а начать хотелось бы ну, с места в карьер, если вы позволите, да, и в карьер так немного игра слов. Вы начинали свой путь с должности корреспондента социолога, и далее проделали, ну, такой. Небольшая тавтология, но большой путь, действительно, и сегодня вы декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации с таким багажом знаний. Я думаю, если первокурсники здесь высшей школе есть, я думаю, еще э, они даже не представляют, что их ждет на протяжении следующих четырех, а если пойдете в магистратуру, то и шести лет. И Вот хотелось бы у вас узнать, как начиналась ваша карьера, ваш этот большой достойный путь. Спасибо, спасибо тем, кто собрался. Я вижу, что ты первый есть, и не только первый курс, да, с кем-то мы уже так более-менее знакомы, с кем-то знакомимся. Спасибо организаторам акции, потому что они фактически через эту акцию дали возможность не только мне, но и моим коллегам, вот, директорам и деканам познакомиться и представить, презентовать себя. У нас редкие бывают случаи, когда мы можем сами себя как-то представить и обрисовать, откуда мы вообще взялись такие что, наверное, будет не безинтересно, потому что акция называется «Поделись своим знанием». Но знанием мы делимся все-таки чисто знанием в процессе лекции, в процессе практик, в процессе обучения. А здесь, может быть, знание как некий вот опыт. Откуда он вообще берется? Хорошее, плохое, но ну, разное бывает, но откуда-то берется. Значит, <кười> <кười> поэтому <кười> мне кажется, что это очень хорошая инициатива, возможность вот так нам поделиться, потому что некоторые заканчивают университет и не, и не знают вообще, кто у них директор или декан. С одной стороны, это хорошо, это значит, что они не попадали никогда в тяжелые ситуации, с другой стороны, ну, все-таки, чего бы не знать-то. Вот. Поэтому несколько слов о себе. да. То, что вы, собственно, спросили. Значит, здесь что-то нажимать куда Ага. значит когда я, я можно буду сидеть потому что немножко э, подсел голос и э, по мере моего движения может э, голос нарушаться и вот будет не очень хорошо поэтому извините меня за то что я, вот, буду исключительно вот, в такое в таком находиться положении когда мы стали готовиться и вот с коллегами, в том числе, пытаться ну, как-то представить себя, как мы свою жизнь строили, оказалось, что когда начинаешь это суммировать, в этапы превращать, все укладывается в пять кубиков всего. Вроде так много чего-то делаешь, так много живешь, так много общаешься, тысячи знакомств. И контактов по, ну, не только России, далеко за пределами России. А все, вот видите, в четырех квадратиках, и пятый, это который сейчас. Школы. Ну, можно вообще с детского садика начать. <с> Детский садик тоже тут рядом был, вот на площади Свободы. Там тоже контакты были свои. Там тоже какие контакты. -то. Вы что, еще какие контакты. А главное, что и жил я на этой улице. Родился на этой улице, вот здесь, где находится университет возле Кремля. И каждый день мимо университета так проходишь. Здесь была больница, там, где часовенка, там был морг. И мы все время туда лазили через забор, потому что было интересно посмотреть в окошко, чего там происходит. То есть уже тогда нас интересовали внутренности жизни, да, земной и неземной. Вот. Ну, школа, это этап, конечно, всегда. Школа имени Горького на улице Горького, здесь тоже на соседней улице. Почему я ее отдельно обозначил? Потому что для многих, я посмотрел даже коллег своих, школа действительно играла большую роль, и вот вы многие только пришли из школы, еще когда-то с годами оцените ее вклад в ваше становление. Знаете, чем была хороша школа? У кого-то они были специализированы, у кого-то они были супер. Ну, в наше время таких уж крутых не было, были несколько спецшколы и обычные средние. Вот она была обычно необычной. Она, поскольку она располагается в центре города, вокруг стояли дома трущобные, ну жители трущоб, в общем, да, их уже сегодня нет, все снесли. И дома, ну, назовем сейчас так, какие блатные, да? Элитные. Это обкомовские. Элитные их назвать сейчас, они близко не подпадают, под, ну, тогда элитные, да. Там жили семьи руководителей обкома партии, совета министров Татарстана. И все ходили в школу в общую. И вот это социальная... Понятие социальное неравенство, оно, оно как таковое отсутствовало, оно же в голове не укладывалось. Конечно, школьная форма, конечно, единые стандарты образования, которые существовали, они всех выравнивали. Но и мы все, вот, вот, варясь в одном котле, в одной каше, и учителя, которые вынуждены и должны были лавировать между этими разными уровнями подготовки детишек, разными капризами этих детей, у кого-то выше, у кого-то ниже. Доводили до 10 класса максимально выровненную, любящую друг друга аудиторию. А для этого постоянной коммуникации. Видите, я про слово коммуникации вспомнил. Да? Школа была наполнена этим. Она и сейчас, кстати, одна из лучших в Казани. Хотя не входит в разряд таких суперспециальных школ. Но ну вот, традиции там очень большие. Она, кстати, старейшая в Казани из уцелевших она ей в этом году, если не ошибаюсь, исполнила 120 лет. Вот школа, университет. Но ну, в отличие от моих коллег, мой путь в университет обратный был очень длинный. Многие, придя в университет, здесь и продолжили свою карьеру. Я здесь отучился, причем учился очень так сложно. Начинал на одном направлении, пришел из армии уже на другое направление. Но университет, альма мы к нему вернемся, поэтому его надо было зафиксировать, я это сделал. Заканчивал я уже как социолог. Почему, собственно, к вашему вопросу, корреспондент-социолог, я и начинал работать. Но в промежутке была армия. Они хотели сказать, особо. почему нарисованный Каракум? Потому что служил я на границе с Афганистаном в Каракумах. Это удивительное, интересное время. Время, когда страна ведет, соответственно, там боевые действия. Время, когда все не по нарожке, а по-взрослому. Время, когда боевые дежурства настоящие. Время, когда ты получаешь новую профессию. Вообще никак не связано с гуманитарной, она связана с тем, что творится в воздушном пространстве страны. И это большой урок, опять же, контактов, потому что люди разные со всей страны собраны. У нас и парни из Эстонии служили, из Западной Украины, из Молдавии, из Закавказья, естественно, Средней Азии. Страна-то была одна. Вот. Никакого недопонимания друг с другом не было. В этом смысле армия – это хорошая действительно школа. Этап. Еще один кубик прошли. Вот и все, казалось бы, да, вот вся жизнь. А потом начинается то, о чем спросил сейчас меня уважаемый ведущий я получил приглашение в газету у меня было несколько приглашений куда пойти работать очень хороших, но не в Казани я получил предложение из газеты «Вечерняя Казань» самая крутая региональная газета Советского Союза, региональная потому что она имела тираж по 250 тысяч что такое 250 тысяч на миллионный город это есть, каждая семья выписывала эту газету, каждая то есть, интернета не было как вы понимаете, да, телеканал один э э региональный. И источник информации газета был э суперценный. А газета выходила шесть раз в неделю вечером. Сядь, вы уходите на работу, возвращаетесь с работы, а у тебя в ящике лежит газета, где все новости дня, как в интернете, перед тобой. Который в течение дня, популярность фантастической была газета, и тогда я получил приглашение, корреспондент, социологом. Потому что начинались со времена перестройки. Что такое перестройка слышали, да? Гласность перестройка. Я все время второй курс знаю, я все время спрашиваю, Вы это точно учили в школе, нет? Потому что часто оказывается, что не учат, да. Хотя это вот совсем свежее для нас свежее время, когда начинается гласность, газеты начинают приобретать новое лицо, и им нужны специалисты в отраслевые. отраслевые. Если мы говорим об обществе, и нужны социологи, которые могли бы об этом обществе качественно писать. Мы начали, я следующий кубик перейдут, когда работать с Овцом, проводить социологические исследования, никто не мог внятно написать, чего мы исследовали. Вот, это почему-то получалось, редактор это понравилось, он меня пригласил на фантастические условия. Очень большая газета уже тогда была, негосударственная. Очень большой потолок зарплаты был предложен. Ну, я пришел неожиданно для себя в медиа, где задержался на вот, всю жизнь. И параллельно через два года вот, был приглашен уже в Правительственный центр экономических и социальных исследований, о котором я скажу чуть позже. Вот и все, и пройдя вот этот круг СМИ, ЦСИ, да, потом вот 6 лет назад получил приглашение. Возглавить, формировавшись тогда на базе Он был журфак, потом он лишился этого статуса всякие имел промежуточные статусы Стало формироваться в результате высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Где большинство из вас сегодня учится Ну и вот все И состоялось возвращение в университет Вот и все этапы жизни да? Все 55 лет можно идти на пенсию да, а, блин, да. Гогучи, в этом году был юбилей, 50 Да, если бы я был женщиной, я пошел бы на пенсию. Вот. Но вот. уже нет, да. Я уже, похоже, как мужчина, да не дотяну, да, все время будут возраст подтягивать. Но мы не спешим. Дорогие наши зрители в шоу-роме, у вас есть возможность уникальная задавать свои вопросы, абсолютно любые. Главное, поднимайте руку, в любой момент мы увидим, обязательно предоставим вам слово. Но у меня есть... Я а, у вас вопрос. Хотел... У меня вопрос. есть там продолжение, немножко расшифровка. Если позволите. да. Давайте. Это вот, собственно, что входило в этот уже такой профессиональный. Оказалось, что все тоже в четыре пункта укладывается. Тоже ничего такого фантастического нет. 4С я это назвал. Это, собственно, работа в средствах массовой информации. Причем там, где удалось пройти все платформы и форматы это и газеты я уже говорил про это и кроме того мы еще делали газету Площадь Свободы, она вначале выходила в рамках Республики Татарстан государственной газеты а потом стала самостоятельным полноцветным изданием которое успешно погибло, потому что были кризисы и не смогла она это преодолеть но была очень сильная газета Её фишка была в том, что ее делали не штатные журналисты, а субкоры, которые работали в Татарстане и в Поволжье, собирая кучу специфического эксклюзивного материала, и они не знали, куда его деть. Ну, не брали в ТАСС это, например, или в РИА Новости. И они это приносили к нам, и тут вот самая эксклюзивная информация вываливалась. Телевидение, это прежде всего ГТРК, с 1993 -го года я начал вести программы, все программы в прямом эфире, у всех формат, кроме «Вести плюс» был час и больше, только прямой эфир. Значит, это круглые столы, программы «Реформ какой?» ебыть, «Быть» очень обсуждали в ельцинские годы, что нам делать вообще, как нам жить. Все шумели, ругались, было очень интересно. Вот, программа «Правительственный час», это где собеседником твоим садился какой-то министр, и тоже в прямых эфирах он отвечал на вопросы твоих зрителей. Эта программа «Та же площадь свободы» была, потом «Итоги недели», почти 15 лет программа «Долгожитель». Она потом еще выходила, но уже в записи на канале «Звезда». Это программа «Вести плюс», шикарная совершенно с моей точки зрения программа, где мы в прямом эфире давали ночные новости в свободном формате. В свободном. Представляете, вот ты новости можешь обыгрывать и превращать их в мини-спектакль, в шоу. Эта программа, к сожалению, ушла сегодня из сетки ВГТРК. Но, мне кажется, вот это немножко недостает, в том числе, и молодым, потому что смотреть традиционно, новости тяжеловато, скучновато. Там, там веселились от души. Хорошая была очень программа. Мы создали, сформировали первую коммерческую студию «Харият», которая первая производящая, она только производила программы и продавала их действующим телеканалам в республике. Мы сформировали Да, потом был Татмеди, конечно, и Татаринформ Вот В рамках которого было Информагентство И телевизионный тоже был свой павильон И радио Спорт-ФМ То есть это еще и радио Ну, то есть Об этом все можно рассказывать долго Но тогда у меня просто выгоните из этого зала Зачем я это будет делать? Тем более, что мы, если с вами будем учиться, как вы сказали, 4 года успешно, мы еще друг другу это все расскажем. Социология это мое родное. А, о социологии, можно говорить, долго. Это в основном 90-е годы, в рамках работы в Центре экономических социальных исследований и в газете Вечернее Казань, конечно, а тут мы создавали огромное количество методик и практика. Понимаете, социологические исследования проводить было нельзя. Они проходили только отраслевые или закрытые. То гласность «Перестройка» мы с Овцом, с всесоюзным тогда Центром изучения общественного мнения, Академик Заславская стали распространять исследования общественных настроений на регионы. Некоторые депутаты Верховного Совета Татарстан тогда даже предлагали дело завести в прокуратуре на нас, потому что какое мы имели право изучать общественное мнение и об этом говорить. Это было настолько дико и непонятно, но мы эту методику отработали, мы прошли через все, мы э, э, вообще наладили этот мониторинг, который до сих пор благополучно уже всероссийский центр общественного мнения продолжает. Мы разрабатывали методики э, оценки коррупционной составляющей, э, наркопотребления в республике, э, мы э, разрабатывали методики, ну естественно пробировали все оценки эффективности работы органов внутренних дел, которые до сих пор является базовой для Министерства внутренних дел Российской Федерации. Мы отрабатывали, в конце концов, методики контент-анализа СМИ применительно к новой ситуации. За это меня ругали, критиковали все телеканалы, и газеты и журналы, потому что никому не было приятно, что по ним, по ним стали появляться цифры. Сегодня все радуются, о, мы первое место в медиологии, мы четвертое место еще в каком-то рейтинге. Когда мы это начинали, без всякой машины обработки, делать вручную составлять про это методики, соответственно, нарабатывать практики, СМИ готовы были нас разорвать. Это надо было выдержать, конечно, как меня только не обзывали, мои же коллеги, я думаю, до сих пор многие очень обижены. Хотя сегодня это просто уже практика. На основании контент-анализа, методии контент-анализа органов внутренних дел я защитил уже и диссертацию в девятом году э, по социологии. Ну и э, там же социально-экономическое программирование, работы в ЦСИ мы нам была поставлена задача президентом республики, я много уже говорю, да, нет, президентом республики э, тем Шарипчем Шаймеевым. Все развитие республики должно быть по программе, запрограммировано. Оно не может идти сумбурно. Вахханалия такая, которая творилась в регионах, это начинает превращаться в программы. В начале первую программу, в создании которой участвовал адресной социальной защиты населения, мы внедряли к Советам. И тогда, в 1993 году, в 94 мы стали закладывать скажем, компьютеризацию данных людей, требующих социальной поддержки. Это же цифровизация то, что сегодня, да, компьютеры 386, ногой пнул, интернет вообще не, непонятно, что ногой пнул, он заработал, чуть-чуть отвлекся, все отвалилось. Там эти дисководы, все эти диски сумасшедшие. Кстати, лидером по этой вот это эксперимент был лидером был Воскогорский район, который возглавлял нынешний президент Республики Миниханов. Вот он пошел на этот эксперимент, и нам удалось все-таки максимально через эту программу снизить социальное напряжение в обществе. Потом появляется программа социально-экономического развития Республики уже в целом, многоотраслевая, многокомпонентная. Она называлась «Жизнь без нефти в народе». Очень знаменитая и первая такого рода программа в стране, Потом появились региональные программы, Челнов, Елабуги, Бугульмы. Появилась программа, кстати, противодействия наркотизации, коррупции, параллельно отрабатывались и в том числе технологии профилактики антикоррупционной, программа ликвидации ветхого жилья. В общем, огромный массив социально-экономического программирования, которым... В качестве эксперта я занимался, и в 2000, в 2000 году мы были приглашены с директором ЦСИ в качестве уже эксперта в центр э, перес, ЦСР, центр социального, центр социального развития, путаюсь уже, как эта аббревиатура расшифровывается. он и сейчас действует, ЦСР, ЦСР. Но это был аналитический центр будущего президента России Путина, потому что под него создавалась новая программа в 2000 году, как вылезти из 90-х, из этого ужаса. Вот э, там собирали они э, региональных экспертов, чтобы понять, что происходит в регионах. Ну и там последняя связь с общественностью. Параллельно еще мы впервые в республике ввели термин э, ПР. Самоиздатские книги, на ротаторах разножные, на русском языке. Никто не понимал, что это такое. Все считают, что это большая авантюра. Какой еще ПР? PR, PR. Вот, я всем ходил рассказывал, потом мне дали этот эксперимент полностью реализовать с командой, соответственно, коллег на КАМАЗе, когда он остановился и была проблема ликвидации этого предприятия. Чтобы не допустить этого, работала специальная комиссия, в которую вот я в том числе входил. И мы там в том числе вели гигантский пиар, э, гигантскую пиар-работу, потому что надо было международных инвесторов привести в чувство, успокоить и заставить работать на интересы э, КАМАЗа и Российской Федерации. Это российское предприятие. И следом очень похожую работу мы уже делали несколько лет на Украине, у от Нафта, крупное нефтяное предприятие, находящееся в Крымчуге. Если сводки читаете... Его сейчас очень активно там, бомбят иногда, потому что там высококачественный бензин, высококачественный ГСМ изготавливается. Это действительно образцовое, хорошее было, сильное предприятие с очень сложной структурой собственности. Половина часть Татарстана, вот частью Украины. Но ну, и это позволило вообще понять, что происходит на Украине, потому что то, что там происходит, это начиналось тогда. И со всем этим пластом, в том числе и политиков, и Черномырдин с нашей стороны, и Янукович со стороны Украины, мы тогда очень плотно работали. Вот и все четыре С, там можем много мелочей и так далее, все четыре С, которые, собственно, заняли эти 55 лет жизни. Можно, конечно, сейчас продлить слайды, и я уйду тогда в то, что называется общество несколько скажу об этом. Но ну, смотрите как. А, те, кто первый курс, мы об этом с вами обязательно поговорим в ближайшее время, еще ой, как вы еще будете мучиться. Те, кто второй кое-что про это слышали, я надеюсь, не забыли. А может быть, конечно, не слушали, и тогда и забывать нечего было. Смотрите. Вот, ну я могу пару, если будут вопросы, пару фрагментов из... Того, что мы называем общество 5.0 Здесь тоже в том числе и напомнить Но поскольку вот Крен так задали про меня Больше, то может быть действительно Правильные вопросы-ответы Мне было бы легче Есть еще ну, наши зрители Я вам рассказал все вот Все, что про себя знал вот. Ну я думаю, в самое время Поаплодировать Конечно же, ждем от вас вопросы, дорогие гости в нашем шоу Ну но пока я себе позволю, Ленин Григорьевич, э, немного узнать поподробнее. А, так немного возвращаясь, там, как, что, о чем я думал на первом курсе, да, и чтобы я там мог сказать: ну вот, там годы были другие, времена были другие, газеты, там, перестройка и так далее. Сейчас, конечно, так не получится. Ну, или там сейчас, конечно, такого нет. Вот э, такие слова я и там от своих коллег тоже одногруппников слышал, когда вот перед нами там какие-то гости выступали. Это сейчас уже там спустя время понимаешь в чем фишка и в чем вообще суть. И вот хотел вас спросить сегодня, да, как можно состояться, в какую сторону двигаться и как выбрать эту сторону. Ну понятно, ты закончил университет. Вот э, как сделать так, чтобы тебя пригласили? Или, может быть, не нужно, чтобы тебя приглашали, или нужно самостоятельно развиваться в чем? -то? Ну, вообще, ни один из путей не, не возбраняется, да. Но, конечно, ожидать, что тебя сейчас пригласят тяжелее, да? это путь такой, очень рискованный. Локтями толкаются практически во всех отраслях. Деятельность сегодня конкуренция очень высокая, причем конкуренция выстраивается на пересечении знаний. Вы можете очень много знать про медиа, вы можете быть даже очень неплохим, уже подготовленным здесь, и в том числе какими-то практиками, параллельно работными специалистами в этой сфере. Но ваши провалы, скажем, в IT-знаниях сразу вас делают неконкурентоспособными. И при всех прочих условиях вас никто не пригласит. Поэтому значит, нужно многое делать самому для того, чтобы... Взять еще массу, ну, кстати, мы даем много смежных, что называется, знаний, и максимально входить во все соответствующие, интересующие вас сферы деятельности в качестве практикантов, потом уже полноценных, может быть, не самых пока еще высокопоставленных на первом этапе, но полноценных сотрудников для того, чтобы искать искать себя максимально к моменту завершения процесса. Учебы Процесс учебы я имею в виду Все-таки ну, полноценные 6 лет Потому что если мы говорим О 4 годах о бакалавриата Это все здорово В нашей сфере Точно вас используют по полному параду Как диктофон на ножках Как носителя микрофона Как человека, который с места событий Передаст более-менее качественные Знания, информацию Все Дальше никуда. вы Дальше конкуренты вас задавят Они, вот, себя презентуя, хватая, набирая. Видите, у меня да даже, я говорю, почему я так много акцентов сделал на аналитике. А аналитика, все время поглощение новых знаний, связанных со способностью системно анализировать процессы, делать я все время конкурентоспособным. Я там написал с гордостью, заслуженный работник культуры. Да? Это, кстати, очень важно. У нас раньше не было звания «Заслуженный журналист». Я вообще плохо понимаю, что такое такой «Заслуженный журналист» перед кем. Вот. А «Заслуженный работать культурно, потому что ты несешь культурный код, во-первых, в общество, а во-вторых, одним из оснований присуждения этого звания было за вклад в развитие аналитической журналистики. Аналитической. Чувствуете, не, не просто так. Это не потому, что я даже такой хороший. Время диктовало, либо останешься на обочине, либо будешь все новое и новое поглощать. Поэтому, если хотите состояться, быть замеченными, надо очень для этого стараться. Увы, так просто сейчас никто никого не заметит. наше время было проще. Понимаете, ну девушка говорит, одна супер газета, я в нее принес материал про... Редактор на меня посмотрел, сказал, какой классный. На, в румынских кроссовках у шубе медвежий, румынский из армии привез, да. В шубе медвежий, вообще как клоун пришел. Да и принес ему социологию, он сказал, какой неординарный парень, да, еще и пишет хорошо. И сразу пригласили на огромный гонорар. Да, то, чего сейчас вот не удивишь. Хоть лысым приди, хоть Сизом покрашенные, да, хоть в румынских кроссовках, хоть каких... Вот тот случай, встречает по одежке еще все-таки, работала, да, и сейчас все-таки по уму все больше, больше по уму выщелкивает людей, и это надо иметь в виду. Надо иметь в виду, что путь на вершину профессий, неважно каких вы там выберете себе, в конце концов, он будет сопряжаться с жестокой конкурентной борьбой. Вот если я правильно понял вопрос то я на него очень грустно ответил. Но с другой стороны, у вас есть гигантское конкурентное преимущество, опять же, многообразие тех же, это вот про 5.0, многообразие медийных платформ, многообразие технологий, которые сегодня, на которых и посредством которых сегодня можно состояться. Какая платформа была у нас? Газета, бумага, все? Ну, может на телевидение пустят. Меня пустили, потому что я при правительстве начал работать. Да, так бы тоже, как журналистов, и не впустили, возможно. Вот. <свят> а сейчас все-таки вот состояться, себя показать через многообразие платформ. Но ну, надо ими владеть. Надо высокотехнологично владеть вот этим самым платформе. Специфика медиапотребления, если мы говорим, видите, многоплатформенность. Гигантское количество платформ. Ну, а об остальных я не говорю, тут, но каждый, каждый кубик – это огромное количество э, слов или, видите, вот, доступность этих платформ. Вы не могли издавать свою газету 30 лет назад. Ну, и очень трудно это было сделать. Как правило, дело на базе уже существующих, та же «Вечерняя Казань». А, сегодня вы можете сами себе быть медиа, да, и сами формировать а, контентный поток, максимально профессионально, если вы знаете как, конечно, да? и глобальность. То есть, входя в сеть интернет, вы фактически становитесь глобальным игроком. Насколько у вас получится, другой вопрос, это вопрос знания технологий. Но сегодня ограничений там вообще состояться, сидя в Казани, быть суперпопулярным в Рязани или, не знаю, в Вашингтоне, проблем не ставляет. Даже язык сегодня ограничения. Две манипуляции там на клавиатуре, и вам будет э, осуществлен перевод моментальный на тот язык, который вам доступен, или вашему пользователю. Гигантские же возможности гигантские, которых раньше не было. Алгоритмизация, если вы ее освоите, если вы поймете э, мы об этом очень много говорим в ходе занятий, лекций, э, все хитрости, хитросплетения того, что. Мир алгоритмизации для медиа означает последующей персонификации контента. Вы будете на высоте. Паттерны в медиапотреблении. Интернет родился при нас. 1994 95 год. Он стал в этом здании, кстати, знаете, он стал появляться в Казани. Здесь сидела фирма Ford Dialogue, которая первая подвела интернет, подала интернет казанцам. Смешной, через телефонные линии, опять же, это трещало, пищало, ногой пинало, и он тебе через 10 минут делал перезагрузку страницы. Но началось, процесс пошел. Мы учились этому с трудом, как это, зачем. Вы родились с интернетом, с пальцем на сенсоре. Да? Но смотрите, и мы ведь за эти годы все-таки освоили это все. Если раньше интернет называли игрушкой молодых и прерогативой молодых, и контент туда нужен только с учетом молодежи. Сегодня, извините, таких, как я там сидит, половина почти. Это не молодежная сегодня игрушка. И они требуют высококачественного для себя контента. А медийщики, наши с вами коллеги, по-прежнему туда гонят молодежную, извините, департамент молодежной политики, молодежную УБДУ. Да? Считают, что там сидят те, кто примитивный, что называется, «скавит». «People have it, знаете, есть такое выражение в медиа. А он уже это нет, он требует качественного, откалиброванного по возрасту. Отдельно для молодых, отдельно для тех, кому 30-35. Это уже своя публика, да. Отдельно для тех, типа меня. Ну, слушайте, бабушки, дедушки наши сами тоже обучились интернету. У кого есть бабушка, дедушка, сейчас все поднимут руки, да. У кого из них нет сегодня ватсапа на, теле, на телефоне? Есть у вас, да? У вас счастливая бабушка или нет ее, да? Вот. Да? да. Слушай, они большинство подсели уже на WhatsApp, а, да? Более того, их оттуда не вытащишь. Нас можно? Мы другие знаем еще, что заменить там. Телеграм, там, ВКонтакте где-то еще бродим. Они так это любят. Но там же тоже пошел обмен контента. Он перестал быть просто мессенджером, он стал большой контентной контент, через который распространяется гигантским потоком контент. И он очень влияет на умонастроение людей преклонного возраста, очень существенно влияет. Кто об этом думает, кто для этого будет создавать дальше специализированный контент, кто будет так или иначе обеспечивать запросы людей в возрасте, которые не совпадают с с контентами, запросами людей совсем юных, которые сегодня с трех лет уже сидят с этими и играются. Это уже тоже контент, игры, это тоже контент, это тоже пространство. Это совершенно... Видите, какое поле для приложения... Я к чему веду? Это поле для приложения сил. Когда говорят, куда столько медичков готовится. Их мало готовится. Другое дело, что не все идут медиа. Но потребность в медиа для разных возрастов, для разных платформ, для разных категорий пользователей просто катастрофическая. Общество испытывает дефицит, дефицит тем более качественной верифицированной информации, отсегментированной по возрастам. И в этом смысле, вот, вот в этом контексте состояться сегодня куда проще. Куда проще. Можете даже поаплодировать, а что вы? Не появились ли вопросы в зале? Пока нет. Будем надеяться, что Точно журналисты? Вот у меня тоже. У нас же вопросы думаете? должны задавать. Даже глупые. Мы ведь чем хороши? Мы имеем право задавать вопросы, в том числе глупые. Нам за это деньги даже платят, в отличие от других. Потому что если мы не выясним для себя все, не расположим по полочкам, мы не сможем потом это рентранслировать другим, качественно без ошибок. Вот другие не должны задавать глупые вопросы после просмотра нашего видео или прочтения нашего текста. А мы-то имеем на это право, это наша профессия. Чего это вы так-то вообще? Может быть, стесняются пока. Ага. Я это уже yeah, переборол, поэтому я еще я... один вопрос от меня, Леонид Григорьевич. <coughs> вот мы сейчас уже начали говорить, и вы рассказали о том, что у нас много информационных потоков, много разных медиаплощадок, да, и возникает вопрос, здесь, наверное, не только к журналистам, а вообще ко всему обществу, все-таки как себе выработать, может быть, привычку, да, навык медиаграмотности именно в плане того, как все-таки правильно воспринимать информацию и э, не дать манипулировать собой как раз-таки этим алгоритмом этой персонификации э, именно в плане вот, грамотности и понимания всего, что происходит, потому что сейчас особенно в, это, в этих условиях очень много информационных потоков, и здесь просто люди кажутся уже, ну, вот, кто на какой поток сел, на том и сидит. И видит мир именно вот с, с этого стола, к сожалению, несмотря по сторонам. Да, спасибо. Это большая проблема. Это вот алгоритмизация нам ее подарила. Это, это действительно... На нее ответ в пять минут не дашь. Это, это большие, глубокие сегодня проходят исследования, и практические дискуссии. Действительно, катастрофа. Каждый сидит на своем информационном потоке. Вот, знаете, общество, современное общество, лишившись цензуры, получило уникальное совершенно явление. Мы попали в пузырь фантастической самоцензуры, подкрепляемой действиями алгоритмов. Никогда еще каждый отдельный член общества, гражданин, не сидел в таких тисках самоцензуры. Самый простой пример ⁇ это ваши социальные сети. Вы что там делаете? Вы, вам кажется, что вы через них получаете всю полноту информации. На самом деле вы, вы отправляете в бан, в черный список всех, кто вам не нравится. Вы записываете в друзья только ну, те, кто... Сьюзи Пуси, да, кто свой. Вы тут же матом того, кто что-то не так написал. Вы не терпите, в принципе, вы... Это не Сергей Брин в гугле сидит, да? это не Цукерберг, это вы не терпите, но ну, вы, я говорю и про нас, и мы тоже такие становимся, Вот не терпите ничего, что чуждо вашему как-то сложившемуся на единицу времени мировоззрению. То, знаете, какая фантастическая самоцензура, люди сами себя зацензурировали. Это только на примере соцсетей. То же самое в мессенджерах, то же самое в наших медийных пристрастиях. Оно, оно, оно становится татанным. Это действительно очень большая проблема, как людей вытащить из этого состояния. А, собственно, вопрос-то про что? Про проблему я вот знаю. Как из него выйти? Ну, понятно, что как из него выйти, это еще процесс продолжается. Надеюсь, будут найдены ответы ну, в ходе исследований. Но мне все-таки... Правило, правило простое. Не верь. Вот для журналистов, для медийщиков точно. Ничему нельзя верить на слова. Ничему нельзя верить, даже если есть картинка. Потому что есть еще и так называемый искусственный интеллект, ну, нейросети, да, который тебе создаст любую иллюзию, любой виртуальный мир тебе создаст, ты в него свято поверишь и будешь им жить. Что, собственно, мы и делаем успешно. Вот. Все это наша профессия. Вот это наша профессия перепроверять и верифицировать. Чем отличаетесь вы, ну, кто хочет посетить себя медиа, мы, от даже рядового блогера, который тоже что-то много пишет или снимает. Он не отягощает себя задачей чего-то перепроверять. Он, не он верит всему, что видит, слышит. Все эти даже сводки вот с, там, с, ну, с точек боевого соприкосновения. Ведь трагедия в том, что каждый что видит, то и пишет. В соцсети, в телеграммы и все. В целом картины. Даже журналисты испорчены этим. Я вижу вот здесь проблемы. Я про них пишу, ору, паникую. Э, ужас, хаос. Я вношу нервозность в общество. Хочется пове повеситься. Реально, сколько суицидов-то в обществе, да? У людей веры в жизнь нет, в то, что происходит. А если ты вот системно, я же говорил, аналитика, системно вдруг посмотрел, на этот мир перепроверил, уточнил, что это фрагмент чего-то большего другого, и не все так плохо в этой жизни. А может быть действительно все плохо, но есть где-то все равно дырка с выходом. Как можно выйти и вырылись И тебе становится понятнее, что происходит. И донести ты это можешь. Это, кстати, тре... востребованность более качественной информации, верифицированной, будет возрастать. Это тоже, кстати, путь к будущему успеху медийщиков, потому что будут требовать все-таки профессионального контента. Пользовательский слишком утомил и дезориентировал. Но для нас одно из нескольких правил, которые работают в медиа, это не верь. Ничему не верь. На слово, на картинку. Все перепроверяй сам. Максимальным количеством инструментов, которые тебе даны в руки. В руках у нас гигантские IT-инструменты сегодня, те же инструменты бигдейты, когда мы можем все перепроверить и даже не выходя со своего кабинета, стола, не отрываясь от стола, добыть максимально полную и правильную информацию. Вот только так. Длинный путь, но кто сказал, что будет легко-то? Да. Вот. <кười> <кười> <кười> вопросы. вопросы у начинающих журналистов. Наконец-то. Может быть, даже потом какой-нибудь подарок вручен. Пожалуйста, передайте, пожалуйста, микрофон. Куда? А вот второй ряд. Передайте. Прошу вас представляться. Сказать, откуда вы, ну и затем персонифицироваться, в конце концов. <къем> да. Здравствуйте. Пожалуйста. Я Васильева Ангелина, ученица первого курса телевидение. Uh, у меня очень такой интересный вопрос. Чего бы вы хотели в ближайшие, наверное, пять лет еще сделать, чего-то достигнуть, может быть, что-то новенькое попробовать и так далее в своем? Хороший вопрос такой. Вот, вот чувствуете, да, мало, 5 кубиков мало в этой жизни все-таки еще очень. Очень хочется. Яковлев, э, есть такой э, наш коллега, журналист, который создавал в свое время, он сын э, главного редактора легендарного в годы перестройки издания «Московские новости». Э, сам был основателем газеты «Коммерсант», такой очень известный. Она и до сих пор жива, ну там уже собственники поменялись много раз. Э, очень талантливый журналист. Вот он в какой-то момент, кстати, когда им тоже был полтинник, Вдруг вот так решил вот и журналистику сохранить, и чего-то новое привнести. Знаете, чего он стал делать? Он стал, стал делать этот замечательный проект «Золотой возраст», «Серебряный возраст». Сейчас боюсь ошибиться. Он стал собирать по миру гигантское количество историй о том, как люди после 50 изменили кардинально свою жизнь. Потому что продолжительность жизни же растет. Чего мы, ну, вот до 23 лет это школа, университет, армия. С 23 даже до 50, ну, 30 лет, да, пускай, да, вот моей активной такой жизни всего 30. Если э, продолжительность жизни позволит там 85 протянуть, например, это еще столько же, то еще можно, еще можно 4-5 кубиков нарыть себе, если бы было только желание. Столько историй насобирал, я так завидую этим людям. А, оказывается действительно можно очень много чего хотеть а, а, мне очень нравилась история одного мужика там, из Японии он 70 чем-то лет вдруг вспомнил что он а, хотел быть порно актером и представляете а, а, а в порно индустрии не хватает пожилых там же все молодые чем я вам буду рассказывать вы сами все знаете и так вот. он звездой стал Понимаете, миллионные страницы сколотил жизнь, вот так поменял на 180 градусов. И поэтому ваш вопрос такой, он, знаете, скорее, призыв к действию. Я не знаю пока, чего хотел бы еще. Я точно с вами согласен, что надо наработать новые кубики. Вот это не должно быть а, последний кубик в твоей жизни, а потом там арское кладбище. Да? Как-то, ну, как-то не хочется. Вот, надо еще и еще точно. И возможности к этому точно есть. В том числе, кстати, благодаря и цифровым технологиям тоже. И медиатехнологиям новым, которые возникают. Так что, не знаю пока точно, что ответить. Но я точно не стану звездой балета. Это не получится. По известным причинам я не стану Денисом Мацуевым. То есть вот этим, который гениально играет. Я не стану хорошим хирургом. Ну, потому что, ну, потолгонатому может стан, да, и хирургом нет. А, вот. А, а во всем другом, ну, вот... Всем... Про актера надо тоже, наверное, уточнить, чтобы никто не написал потом. Актер? Да, про которого вы рассказывали. А, -а, -а, -а, -а. Вот сейчас придумаю. А кто, знаете, если... <поэта> сейчас... <Literally> уникс напротив, подкачать. Да? <поэта> <споэта> <поэта> <поэта> <поэта> Жизнь полная. Меня зовут Ева Малиновская. Я с первого курса профиля тележурналистики. Я хотела бы узнать, какие качества вы считаете необходимыми для работы в сфере журналистики и телевидения? Ну вот, это может быть продолжение ответа вот на вопрос, который уважаемый ведущий да, обозначил. Вот Я уже сказал, не верь. Вот, смотрите, вот вообще три вот этот триада да не не верь не бойся не проси вот, это подвергается, это такой вечный скептик вечно ищущий вечный недовольный тем что нарыл надыбал увидел оттранслировал и все равно нужно нужно беспокойство такое все время находить состоянии изменения, надо быть готовым к тому, что есть, конечно, понятие профессионального выгорания, но это отдельная тема вот, но то есть такая неуспокоенность жизненная да, которая вот в категорию не верь входит не бойся, это большая смелость, это очень рискованная вообще на самом деле, если этим заниматься профессионально я тут много не рассказывал а работа в боевых зонах, боевых действий в той же Чечне, вот я тут просто про это не рисовал, это же настоящая война шла. И если ты боишься, ну как я тогда, это часть нашей профессии, должен быть готов. Причем страхи могут нас поджидать, угрозы где угодно, на любой мирной теме. Вы расследуете, вы заходите на поляну э, той информации, которую кто-то не хочет э, выдавать, сдавать. Потому что все, что хотят сдавать, пишут в соцсетях. О, смотрите, моя любимая песенка, смотрите, какой у меня завтрак, ужин красивый. Это все сдают и без нас. Мы должны вытягивать то, что сущностное, глубокое, да, что глубоко сокрыто, но влияет принципиально на жизнь тех целевых групп, с которыми мы работаем. Кто это сделает добровольно? Кто это сделал просто так? Кто захочет э, оголяться перед большой аудиторией? Никто, ну, кроме этого японского, значит, никто. И всегда есть риски. Нужно быть очень смелым для того, чтобы работать. У меня были годы, и периоды, я с охраной ходил. Да? То есть сопровождали люди из органов безопасности, потому что реально угрожали твоей жизни, Вот. И что? То есть можно все бросить и больше не заниматься этим. А можно, ну, походят, походят, потом уйдут, а ты не верь, не бойся и не проси. Никогда медийщик, человек, стремящийся овладеть умами большой массы населения, стать во многом ориентиром для них, сам не должен быть ни в каком вопросе, ни в какой составляющей просителем, попрошайкой. Потому что сразу это делает его зависимым, это сразу делает его субъективным, предвзятым, в ну, зависимости от того, где, чего и у кого. Это сразу делает его слабее. Так тяжело жить, очень тяжело. Вы в тяжелую профессию пошли. Потому что проще иногда попросить смириться, успокоиться, испугаться. Но у Булгакова, помните, в тут все-таки хоть и дьявол, но мысли прекрасные там. Никогда ничего ни у кого не просите. Особенно у тех, кто сильнее вас. Сами придут и сами предложат. Конечно, с последним можно поспорить. Придут ли? Может случиться так, что придут уже на твою могилу, да, и скажут, прости, брат, там, все. Не хотелось бы. Хотелось бы все-таки при жизни, чтобы все было хорошо. Но принцип вот, вот быть самодостаточным всегда и во всем, это вы должны быть в центре внимания всех и вся. Они а у этих все и вся быть в зависимости. Вот верь, бойся, не проси. Спасибо большое. Пока у нас микрофон передается, такой короткий вопрос, Ленин Григорьевич, исходя из прошлого ответа. Бывают в жизни случаи, когда ну что-то не получается. Вы сегодня говорили, что там вот там, издание одно закрылось, да? но таких случаев на э, протяжении всей жизни немало. Просто что-то не будет, проект какой-то не пошел или там здесь отказали. Что делать в таких случаях? Не именно журналисту, а вот человеку. Ну, у людей существует тут целый же. Сейчас каждый подворотник уже создают курсы психологической реабилитации. Но есть и серьезные, научные, в том числе, кстати, в КФУ школы, которые изучают подробно, какие существуют механизмы выхода человека из транса, из ситуации тупика. Когда ему кажется, что все закончилось, потому что какой-то очередной проект рухнул. Вот. Тут универсального совета нет, у каждого свой. У меня это было все просто почему, понимаете? Я все время параллельно занимался еще чем-то. Вот видите, в ЦСИИ там, там создаются программы, ну, например, социально-экономического развития республики на 20 лет вперед. Параллельно у меня идет работа на КАМАЗе, я начинаю экспериментировать с тем, что называется пиар, да? и параллельно я работаю на телевидении. Ну, если бы даже что-то встало в тупик Да у меня еще есть два там каких-то Где я продолжаю а, по-прежнему Двигаться, двигаться и чего-то там пытаться реализовать а, Это называется хвататься за все Это тоже опасный путь Потому что иногда может не осилить Я не могу его рекомендовать как универсальный Хотя всегда просчитывайте в том числе и Возможные провалы И сразу все-таки что-то параллельно всегда Так, так проще но ну, я еще близнец же по гороскопу Всегда... За все. Есть близнецы? Чуть вас всегда. всех мало. Два, три. Вообще все законы математики опровергаются, да? Ну, потому что вроде 12 знаков на такую массу ну, должна быть более высокая частота. Вот. Кстати, математика, вот, да, одно из знаний, которое не помешало бы гуманитариям. Но это надо было вначале сказать. Значит, хорошо, близнецы дорогие, да, вот вы знаете хорошо, да, мы сразу, нам сразу интересно все. Вот, нам нравится вот такой день, когда утром тучи, днем солнце. Многие люди впадают в депрессию, да, от такого. Ну, здорово, вообще прикольно. Вот, когда стоит два месяца жара, как-то скучно становится, сам паришься. Это вот такой рецепт. У кого-то там другие свои рецепты существуют, их много, у универсальных нет Кто-то в нашей профессии, в медийной сфере, в творческой сфере В творчестве это особо ярко проявляется И в той части медиа, где творческий потенциал более, больше задействован Для кого-то это ну, такие стимуляторы, как, скажем, алкоголь да? Но тут надо все время быть осторожным Уйдешь за запой не вернешься но, к сожалению, мы знаем массу примеров великих, талантливых людей мира журналистики и творчества, которые от этого погибли. То есть они, уходя из одного тупика, вошли в другой. Тут надо тоже быть осторожным, потому что все антидепрессанты, включая напитки, они ведут к саморазрушению, в конце концов. Поэтому надо искать. Вот тут мой коллега Михаил Михайлович Абрамский говорил, что он любит цветы разводить, например. И когда у него все совсем плохо... Он просто радуется, что из семечки что-то вырастает крупные, и оказывается, жизнь-то продолжается. Вот он, он вот так вот. Много рецептов. Не знаю. Одного нет. Но все пробовать не будут. Надо пробовать все, кроме алкоголя. Хочу напомнить, что наша да. встреча проходит в рамках Всероссийской просветительской акции Поделись своим знанием. Также у нас уже совсем скоро в гостях также будут Михаил Дмитриевич Щелкунов, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, доктор философских наук, а также Андрей Павлович Киясов, проектор по медицинскому направлению Казанского федерального университета. Ну и дальше продолжим Сессию вопросов. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Полянова Ариана, первокурсница телевизионной журналистики. Хотелось бы узнать, вот мы сегодня познакомились с вашими многими победами а вот был ли у вас такой момент Привет. когда э, случалось так что происходило что-то ужасное и вам хотелось э, все бросить и если был такой момент то что э, повлияло на вас что вы не остановились хороший вопрос я сейчас хочу все бросить скажу да это, опять же, возвращение в несколько другой взгляд на вот это «не верь», да? Вы сказали «победы». Не надо верить, что это «победы». Трудно сказать, что это. Вот, мне казалось, что это «победы». Представляете? Да? А коллеги тебя громили за это. Потом они за это получали ордена, да? а ты куда-то ушел в другую сторону совсем вот, поэтому никогда не надо думать, что то, что тебе кажется, а потом вдруг, ну, видите, закрывались какие-то проекты, рухнуло все, что мы вкладывали в проект на той же Украине, какие-то издания закрывались, какие-то программы не вполне были реализованы из тех, которые всегда в любом успехе не надо думать, что он абсолютный, там внутри есть масса того, что ты хотел потом переделать. Э -э вот. Мы программу делаем, выпускаем в прямом эфире, да? программа заканчивается, ты хватаешься за голову, первым делаешь, что я там наговорил, да? хотелось все по-другому. И никакие рейтинги тебя не радуют потом, потому что ты сам неудовлетворен вот ну вот это же является и стимулом не остановиться не удовлетворен же и значит тебе нужно искать новый повод новую возможность новое какое-то дело деяние проделку где ты мог бы это все чего ты посчитал недоделанным или неправильно сделанным реализовать ну вот это является вот таким стимулом дальше продолжать. Когда да хочешь, с одной стороны, разочарование приходит, ну как, когда ты еще вот и, конечно, люди. А, потому что всегда это ответственность за людей, опять классика, да, у экзюперии, мы в ответе за тех. А, как хорошо, вы книги читали, вот молодцы такие. Значит, это же команды создаются под каждый вот пунктик, который обозначен который не обозначен. Не только у меня, в жизни у любого человека формируются команды единомышленников. И они становятся зависимы от того результата, который ты им обещал, который ты вместе с ними планировал. И они не виноваты в том, что ты в какой-то момент обиделся или почувствовал слабину, или оказался неудовлетворен. Они, они тебя всячески поддерживали в самые твои такие моменты. Права такого нет. Вот эта ответственность за команды, благодарность этим командам, она всегда двигает к тому, что надо все-таки дойти до результата. Вот надо сделать так, чтобы... А, а, а дальше ведь сила команды в том, что она все время чего-то генерирует. И она на определенном этапе тебе дает новые-новые какие-то там наводки, куда двигаться, и продолжение следует, и все хорошо. Вот такой философский ответ. да. Пожалуйста. Добрый день, Леонид Григорьевич. Меня зовут Рахматулина Арина. Я первокурсник э, телевизионной журналистики. Я бы хотела у вас э, спросить. Мы вот познакомились с вашим э, большим опытом работы в сфере СМИ. Скажите, пожалуйста, э, вы довольны сегодняшним телевидением или все-таки раньше было лучше? Чего не хватает сейчас, э, что было тогда? Или наоборот, чего не хватало тогда, что есть сейчас? Спасибо какой провокационный вопрос все коллеги сейчас вот это напрягает а, потому что за вами будущее а, не только телевидение а вообще медиа пространство а есть коллеги в настоящем живущие и они тоже если послушают потом будут немножко расстроены если честно ответить или пафосно вот Честно, да, нет, недоволен. Ужасно убогое медиапространство сегодня мы имеем. Да, мы получили, почему я и говорил вам, по-моему, даже в первый день встречи, что рынок ждет и жаждет специалистов нового поколения, нового мышления. Как Михаил Сергеевич Горбачев говорил, мышление, вот, это был автор как раз перестройки и гласности. Вот это, это, это большая беда и большая проблема. То, что мы получили. Как из этого выходить, это очень долгая тема, и очень долгий разговор, очень хороший разговор. И хорошо, что в эту сторону ваш вопрос. Но я бы сейчас не, не стал все-таки разворачивать эту тему, вот. на меня очень-очень тоже томит. Иногда, кстати, к вопросу разочарования. Оно отсюда и рождается. На черта надо было этому посвящать столько лет жизни, если это пришло в целом в такое состояние. <coughs> было ли раньше лучше? Ну, нельзя, нельзя сравнить и по количеству платформ, по количеству возможностей, и по финансовым вложениям. Это было совсем другое. Ну, трудно это сравнить. А, знаете, что было хорошо? Я всегда говорю, кстати, и на лекциях, когда мы встречаемся. А, вот а, что было у той журналистики, в которой мы начинали. Я только про журналистику, потому что медиа – это шире, чем журналистика, это больше. Но только про нее. А, я всегда вспоминаю Грановского, могу уже забыть детали этой истории, но а, вот... Такой великий был журналист, публицист, который, посещает там очередной раз ресторан, задал вопрос официанту, а не унижает ли его то, что вот он бегает, тут в советские времена это все-таки чувство достоинства человека высоко ценилось. Вот, и как-то переживал, а не унижает ли его то, что вот он его обслуживает, тут вот, отсидит, сидит, ест, плюется, что-то делает. Он сказал, вы знаете, нет, потому что сейчас вот я вас обслуживаю, а приду домой, возьму газету и пойму, что вы меня обслуживаете, потому что я начну читать ваш материал, который вы писали для меня, чтобы удовлетворить меня. Почему Грановский вот, собственно, восклицает, вот про этого человека я готов писать. Вот об этом человеке я буду писать, это личность. Вот заслугой советской журналистики, доставшейся нам наследство, следствие, похороненной успешно, было умение писать о простом человеке, умение писать позитив, умение демонстрировать на большие массы населения позитив. А, трудно, адски трудно. Но я вам сейчас скажу, напишите хороший или снимите хороший, добрый материал. 90% из сидящих здесь провалят это задание, потому что вам даже пример неоткуда взять ушла вот эта гениальная школа, школа, где человек с его достоинствами был в центре внимания. Даже если мы уйдем в художественное отображение образов, ну, скажем, в телесериалы, ну, тоже часть медиапроизводства, пока она не разгромит всю деревню, со всей деревни не поимеет какие-то там отношения, не разведется с десятью парнями, которые ее кинут, да, а потом к ней вернутся. Понимаете, через трагедию, негатив, пошлость и подлость рождается вдруг счастье. Я это не осуждаю и не ругаю. Это некая данность, это вот такой однобойкий взгляд на мир. Что в мире все хорошее может состояться только через подлость. И на этом фоне и журналистика, и медиапространство потеряли ориентиры на какие-то лучшие стороны. Ну, мы же сами не пошлостями живем сейчас выйти, будете жить нормальной жизнью, с друг другом нормально общаетесь. Даже ругаетесь смешно. В курилке часто торчу, там слушаю. Вот. Очень смешно. Но все равно там доброты больше, да? там больше человечности, там больше глубины, чем то, что это потом выдергивается и демонстрируется сегодняшним медиапространством. Это одна большая проблема. А есть еще масса огромная масса более сложных, и о них даже не беру сейчас, начинаю говорить, проблем, которые привели сегодняшнее медиапространство в состояние неэффективности. Понимаете, доктор, который всех отправляет на кладбище, плохой доктор. Медиа, которые не могут реализовать свою функцию донесения информации и формирования определенных, я уже как социолог говорю, общественных настроений, или хотя бы краткосрочных мнений, да, они неэффективны. Для чего вы тогда работаете, если вы не можете выполнить эту миссию? Пандемия нам показала, медиапространство не в состоянии убедить людей ни в чем. Что надо пойти у колодца? Нет. Такая паника в обществе, и шатания. Такая истерия, и все, и деморализованные медиа. Посмотрите, что изменилось в сетки вещаний телеканал за эти два года. Когда люди принудительно сидели по домам. Это же такое счастье, те зрители посадили домой. Им никуда нельзя ездить, ни на курорты, ни на пляжи, не ходить на работу даже какое-то время. Да? Отлично, поменяйте сетки каналов, поменя... начинайте мыслить категории людей, обычных людей, простых. Что в этот момент можно сделать такого, чтобы на долгие годы прирастить, зацепить аудиторию? Ничего не сделали. Ничего не сделали. Как шла программа «Время 21 час», так и идет. Как идет после нее сериал о том, как кто кого разлюбил, так и идет. Как шел после программы «Вести» Соловьев, так и идет. Только был один час в неделю, стало три часа каждый день. Все, все улучшение сетки вещания. Я не говорю, что они плохие. Я говорю, что это неадекватно ожиданиям общества. Проблема в этом. И поэтому вся надежда на вас. Если вы это не поправите, не знаю, что будет. Не знаю, это надо тогда становиться футуристом и рисовать какие-то самые страшные проекции. Кто будет тогда управлять мозгами общества? А это ведь, чего ж греха таить? Это управление мозгами больших групп населения. А оказалось, не очень эффективных В руках. Но это не показывайте коллегам, иначе они обидятся. Мы близимся к завершению. Давайте у нас а, еще... еще... Вот вопросы есть. Вот еще. Я да. вот вижу, да. Повыше поднимите, пожалуйста. Три вопроса. Четыре. Четыре. Ну, с... Пять. С вашего места ну, Я буду коротко отвечать просто. Буду коротко. И вопрос. Я же долго-долго что... так говорил. Можно, да. Давайте. Можно, можно, да? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Шахудинова Лиля, я первый курс телевизионной журналистики. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к критике, и вообще менялось ли ваше отношение к чужому мнению со временем? Да, к отношусь очень хорошо, мне она очень нравится. Потому что когда тебя хвалят, ну, а тут то да, похвалили, все. Если, конечно, премию дали, там еще какую-нибудь, я так фантазирую, конечно, орден там. Ну, это, конечно, приятно, но это, это секундная радость. Критика тебя заставляет, она погружает тебя в глубокие раздумья. И это очень здорово, когда ты все время вынужден находиться в боевой стойке, вот, это, даже если она необоснованная, даже если она оскорбительна, а такое очень много в последнее время, к сожалению, стало, не только в отношении меня вообще, в отношении а, того, что людям не нравится по той или иной причине, вот. но мне кажется, это всегда пища для размышлений, поэтому к критике отношусь очень хорошо, а что еще к чему? Да, менялось. И э, тут я э, считаю, что э, вообще только, только дураки не меняются с годами. Вот Человек, э, которому не дано расти, совершенствоваться, набираться знаний, э, он стоит на своем, как в том анекдоте. Им было больно, да, но не стояли на своем. Да, зачем? Э, когда появляются новые обстоятельства, скрываются новые факты, э, новые личности появляются, новые возможности открываются. А ты все... Нет, я это считаю, Ну, это, по-моему, жизнь дуболома и очень скучная. Поэтому, да, меняется очень существенно. По некоторым позициям просто радикально она меняется. И это не стесняюсь, это не, это, это не хамелеон, который меняется и с обстоятельствами. А это процесс, когда ты изменя... меняешься в связи с получением дополнительной информации и возможностей. Нормально? Хорошо. хороший вопрос. Пожалуйста, следующий. Здравствуйте, я Лилиана с телевизионной журналистики. Я хотела задать такой вопрос: я понимаю, что на него э, размышлять, наверное, долго, но чего вы ждете от э, телевидения и журналистики в будущем? Вот как-то кратенько можно это быстренько описать. Доброты? Ну, давайте так вот, да, доброты, мне нравится. Нет, нет, нет, нет, нет тогда я сама ответила вы, на этот нет, вопрос. Нет, очень хорошая, вы прямо вот сказали, и я с вами согласился. Такое же тоже может быть. Ну, скажем так, и доброты в том числе. А до этого что? Ту-ту-ту, и доброты в том числе. Да. А <связано> ту <туду> ту <-туду связано> это что? Какой хороший журналист, вы, да? Вопрос давайте, вот сразу да точно <связано> такой, да? Как журналист какой-то, привязался? <связано> <связано> <вот>. <связано> Но вы сами же сказали, на эту тему надо очень долго и сложно размышлять. А, если сейчас вдруг открою рот и... попробую ну вы же профессионал. Рота. Чего? Вот я как профессионал сказал доброты. <связано> «Доброты. Я вы зацепился, в вашем вопросе была прекрасная подсказка. Кстати, доброта, если ее рассматривать с большой буквы, разбить на составляющие, она в себя включает еще целый ряд понятий, категорий, которые в целом мы, собственно, и ожидаем. Не только от медиапространства, но от медиа в первую очередь, от искусства в целом. Ну, доброта мне очень нравится. Спасибо вам большое. Леонид Григорьевич, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Бояринцова Виктория, первый курс телевидения. А почему программа «Тушите свет» перестала выходить на Универ ТВ? <как> а почему программа «Тушите свет» перестала выходить? <как> Не знаю, мы просто концептуально она начиналась как программа реакции на какие-то негативные, критические или проблемные высказывания по поводу КФУ. Нам показалось на определенном этапе с коллегами, что это немножко узко много того, что не совсем качественное, попадает в медиа. И вот надо чуть-чуть расширить спектр того, в связи с чем ты тушишь свет, и вполне программа может даже жить. Смотрите информационно-аналитическую программу «Кафу Итоги недели». Там есть рубрика «Леонид Григорьевич». Как раз в этой недели мы вновь возобновляем эфир. Вот такой хороший анонс, да. А вообще, мне тоже нравилось это, понимаете, но ну, здесь нужно, здесь надо до мелочи не опуститься, ну, потому что по каждому там чиху будешь реагировать. Ну, и интересно, надо же думать о расширении аудитории, о том, что студенты жалуются, что им не дают кушать на сковородке, нельзя говорить каждую неделю, слишком скучно, и вам будет скучно. Вот, ну, что-то придумать. Если вы идеи, кстати, дадите какие-то новые для того, что... Сам, сам формат мне нравился. Вот, может быть, она будет выходить снова, да? Мы вот. будем только рады. Я почему вот так вот посмотрю на коллегу, потому что это еще и рукой Департамента информационной политики КФУ, и многое в их руках, да? Вот, какие новые проекты будут у нас в информационном поле? Да. Здравствуйте, меня зовут Сотникова Лада. Да, да. У меня вопрос. Как вы считаете, каким должен оставаться человек, чтобы быть интересным и полезным для общества в то время, когда в нашем мире размыты моральные ценности и нет четкого понятия, что такое хорошо, что такое плохо? Вы опять хотите сказать, чтобы я сказал, я согласен с этим, да? И все. Но, кстати, как ни странно, вы тоже почти ответили. В то время, когда размыто морально... Оставайтесь морально, морально, этически и внутренне последовательным. И вы будете... Ну, все время приспоса приспосабливаться, опускаться до уровня среднестатистического состояния общества. Конечно, вы будете неинтересно, Вы будете одна в безликой... Даже тут, смотрите, как красиво. Все в черном, и вы так, в светлом. Заметили? Вот я сразу обратил внимание, что в этом ряду всех в темном, вот здесь начинается белое пятно, и здесь. Видите? А, то есть, какое у меня сразу, как просто, чисто психологически, да, а, девушка пришла в хорошем настроении, с позитивным настроем. Ей было плевать, какая будет сегодня погода. То есть, польет дождь, не пойдет, все равно в белом пойду, да, вот, в светлом. А, и уже выделились. Понимаете, то есть у меня, глядя на вас, ощущение, что вы человек с позитивным настроем, и все. Оставайтесь самим собой, оставайтесь э -э, позитивным и естественным там, где кажется, что, ну, ну проще, как все. Так действительно проще. Ну, вы же говорите, как оказаться интересным и быть, продолжать оставаться интересным, несмотря на то, что, э -э, ну, по каким-то причинам там интерес гаснет. Когда будет, вот, вот индивидуальность всегда интересна. Как только человек говорит, ой, я это где-то слышал, это видно, да это уже все говорят. Все, понимаете, сразу неинтересно. Мы сразу реагируем так. Вот, будьте самими собой. Примитивно, но правда, правда. Мне кажется. Здравствуйте, меня зовут Альбина, я с первого курса режиссуры телевидения. Как вы считаете, что может сейчас помочь региональному телевидению ну, начать стремительное развитие? Ну, это вот вы... Тут опять мы с вами входим... А первый курс вы, да? У нас с вами будет скоро очень предмет, один достаточно длинный. Мы, кстати, вот там эту тему обсуждаем, потому что здесь... На самом деле аспектов очень много, начиная, ведь там есть, есть проблемы более серьезные, которые они не в состоянии так быстро и вообще решительно преодолеть, это, скажем, бизнес-модель, перестройка бизнес-модели, вот, есть проблемы более легко решаемые, но, скажем так, давайте ваш вопрос запомним и его пообсуждаем но ну, не сегодня, но у регионального телевидения в нынешнем виде э я вижу меньше светлых перспектив, чем у нишевых и федеральных э телеигроков. Вот о нишевых можно тут говорить с перспективой более, конечно, далекой. А здесь требуется серьезное обсуждение. Они не умрут, не вымрут. Ну, там очень серьезная, длинная такая, с моей точки зрения, нужна работа. Знаете, кстати, у меня коллеги очень часто говорят, вот ты частенько критикуешь, там, медиапространство, да? А ну-ка давай, напиши, что ты предлагаешь. А здесь какие хитрые, да? Ну, я должен так сесть и бесплатно им написать то, чего они не делают всю свою жизнь. Не буду я ничего писать. Мы лучше это с вами пообсуждаем, и я вам лично, ну, вот коллегам отдам эти знания, которые вы потом там накрутите на свои и, и сделаете лучше, чем они, да? Чем мы им это возьмем, бесплатно подарим. Будем хитрее, вот. Ну, хороший вопрос, очень правильный и очень проблемный. На него тяжелее всего найти ответы. Ну, вот. Можно, да? А? Здравствуйте, меня зовут Софья Воронова. Первый курс телевидения. Я хотела бы узнать... Если у вас какие-то личности, на примете, журналистской деятельностью которых вы когда-либо восхищались, а были ли такие люди, которые загорелись какой-то идеей, но не довели ее до конца, до успешного, ну, то есть до финала, не добились успеха? И вот не, воз... не возникало ли у вас ощущение, что именно вам нужно сказать за них какое-то слово, то есть довести их дело до конца? Такой. Такие вопросы пошли, прям серьезные, да? каждый один сложнее другого. Кем а, восхищались? Ну, ну, вот я уже Аграновского там вспоминал, да. А, то есть было очень много имен ярких, которыми мы восхищались. А, мой первый редактор Гаврилов Андрей Петрович, который вот «Вечернюю Казань» создавал. А, тот же Яковлев, которого я тоже вспоминал. Создатель вот, московский, ну не, не создатель, но он человек поднявший. Или там Коротич, который возглавлял «Огонек» вот, в, в самые такие лихие годы, журнал «Огонек». А, та же группа ребят, которые вокруг Листьева в свое время на телевидении, вот, объединялись. Сергей Доренко, очень своеобразный, неординарный журналист. и Иногда совсем даже не журналист, но, но абсолютно неординарная личность. Имен на самом деле Ларри Кинг, если мировые брать имена Десятки тысяч интервью, и все в прямом эфире И это вам не дусть который один раз в два месяца на ютюбе вылизанное только то, что ему нравится Это каждый день у тебя бесконечное количество гостей, которые тебе нравятся, не нравятся Ты их должен препарировать и за несколько десятков минут достать из них всю сущность Не оскорбив ни его, ни слушателей И только в прямом эфире, только, не без права на ошибку Разве это нас заслуживает вообще восхищения? Вот это школы были журналистские, да, таких у нас сейчас нет. Они э, почти умерли, это очень плохо. И даже дискуссии, которые мы видим, ток-шоу на телевидении, они идут в общем, с удобными э, собеседниками. Неудобных почти не приглашают. Это делает скучным, это делает неинтересным, невостребованным. А, Чего я ходил с охраной там? Потому что на теледебаты приглашал людей, в том числе крайне неудобных. Они так заводились. Вот потом шли угрозы жизни и все. С другой стороны, это тебя заводит. С другой стороны, ты аудиторию это представляешь во всей своей красе. А с третьей стороны, ты, в общем, выполняешь свою миссию. Ты демонстрируешь весь средств общества, который есть, да еще и в прямом эфире. Вот. Есть масса людей, которым можно восхищаться. Которые этот путь проделывали на разных там, уровнях и в разных странах. Но чье недоделанное дело, мне кажется, мы, вот мы поколение, вот возвращаясь к началу беседы в вечерней Казани, мы очень виноваты перед Андреем Гаврилом, Андреем Петровичем Гаврилом, первым редактором этой газеты, после смерти которого вот то лидерство не смогли удержать. Ну, разбрелись, разошлись как-то. А сегодня даже мемориальную доску на его доме да, пробить не можем, где он жил. А он умер в 91 году. Представляете, сколько лет, не можем даже этого сделать. И газеты нет уже. Вот, разве это не вина? Желание подхватить дело, желание как-то поправить ситуацию, желание как-то исправиться перед теми людьми, кто делал славу нашей журналистике, всегда было очень большое. А до конца не доводили. Это... Но это черное пятно на каждом, мне кажется, из нас, кто относил себя к той команде и не смог. Может быть, когда-то сможем. Может быть, когда-то вот не в индустрию японско-упорно пойдем, а вот все-таки поправим ошибки, которые... Но ведь вопрос, какая должна быть газета будущего, уже один в один ничего не сделать и не повторить. Но Какое-то новое качество найти тому, чтобы имя, по крайней мере доброе имя, и недоделанное им дело доделать, надо подумать и поискать. Хороший, добрый вопрос у вас. Спасибо. Спасибо большое. А еще можно такой маленький вопрос? А самобытность и оригинальность, или же все по правилам, что для вас важнее? Или, может быть, есть какая-то середина? Самобытность, оригинальность, все по правилам. Пока вы вспоминаете, напомню, что мы 20 минут назад приближались к завершению. Да? Да. Вот все по правилам, видите. Значит, ну, по прав... очень хочется по правилам, но по правилам не получится. Все по правилам. Сегодня мы, когда своим утром просыпаемся и не знаем, что еще нового нам подкинул IT-сектор, какие новые появились возможности, а какие умерли, какие глобальные события, каким образом переформатировали тельные процессы в обществе, не получится по изначально заданным правилам. Слишком быстро, динамично все вокруг меняется, в том числе в нашей сфере деятельности. Но надо какие-то базовые правила соблюдать. Базовые какие-то. Да? Я не знаю, язык, на котором вы работаете, надо хоть грамотно то знать, да? владеть им более-менее в совершенстве. С точки зрения письма и речи. Ну, понятно, есть какие-то правила передачи, картинки. То есть у человека не должна болеть голова после того, как он посмотрел то, что вы наделали. Вот. Какая-то последовательность мысли, какая-то опора на классическую там, литературу. И, ну, Понимаете, фундамент у дома должен быть. Зимний дворец какой бы красивый не был, если бы не было хорошего фундамента, он, да, он в Неве утонул. Да, но он стоит, но фундамент не очень красивый, грязный. И там, говорит, даже крысы бегают, но, понимаете, без него бы зимнего не было. Все равно вот этот фундамент тяжелый, массивный, мы должны под себя подкладывать. А дальше строить красивый дворец. Вот. а строить уже можно неординарно, необычно. И тогда вот он зимний, и тогда он же памятник архитектуры. Одно другому не противоречит. Хотя, конечно, все больше и больше правил, традиционных правил подвергает сомнению. И иногда вполне обоснованно. Не надо бояться менять правила. В конце концов, эти правила написаны нами самими. Вот «Лексус Вован» здесь были, да, и пошел спор. Вот, когда мы их встречали, месяц назад, что В Да. знаете такие «Лексус Вован»? Два таких известных пранкера. или вы не признаетесь, или не знаете. Одно из двух. Ну, в общем, такие, такие пранки. Вот они добывают очень интересную ценную эксклюзивную информацию. Подделывают, ну, там, например, от имени Зеленского звонят президенту, там, я не знаю, премьер-министру Британии или там, министру обороны. И тот сдает всю ценную информацию, вроде как, думаешь, это Зеленский. А потом берут и все публикуют. Это нарушение правил этики с точки зрения журналистики. С другой стороны, в нынешнем мире часто ценную информацию эксклюзивно по-другому не добыть. Надо просто понимать, что они, наверное, фрагмент какой-то части работ, которые ведет медиапространство. То есть добыть информацию сегодня иногда, чтобы добыть ценную информацию, приходится жертвовать многими правилами, в том числе той же этикой. А вот дальше, как ее препарировать, как ее подавать и использовать, здесь все-таки этические нормы должны включаться. То есть, видите, некое незыблемое правило – Приходится расчленять для того, чтобы э, иметь качественный результат. И так во многом. Представляете, если бы все фильмы снимались по правилам 70-х годов. Они тогда шикарно снимались. Но сейчас новые технические возможности. И многие вещи можно просто игнорировать. Он ведет борьбу с уроном, прыгая на зеленке да? вот, э, Вместо меча у него кухонный нож. Там, да? А потом, чего получается? Какая красота. Поэтому... Против правил, да. Поняла вас? Спасибо большое. Я обещал коротко 20 так, минут. Наверное. Давайте да, коротко, пожалуйста. Меня зовут Анастасия, я студентка четвертого курса социологии. Вопрос таков О. Как вы считаете, насколько необходимо и необходимо ли социологическое образование или квалификация для человека, который работает журналистом, либо вообще ну тот, кто создает медиа продукты? Ну, принципиально оно не, не является необходимостью. Но если оно есть, это огромное конкурентное преимущество. Вы это же вы прямо про меня спросили. Представляете, если бы э, я не владел э, инструментом, э, инструментарием социологии, э, если бы я не знал ну, более-менее элементарно математику, основы матанализа, матстатистики, если бы системный, э, не системный, системный анализ не был изначально заложен, мне было бы тяжелее пробивать. Но ну, я причем не самый большой, кто пробился, да, есть масса людей, которые ну, просто достигли гигантских высот, владея смежными какими-то знаниями, в том числе и социологией. Социология в этом смысле это очень это изучение общественных настроений на входах, на выходах, контроли промежуточные. Как без этого эффективно может работать медийщик, журналист? Он же не в пустоту все это делается. И если ты этим владеешь, ты будешь в десятки раз эффективен. Тем более в наше время. Поэтому спасибо, Солги, что пришли, родные. Вот. Спасибо. Вот здесь у нас на первом ряду еще один вопрос. Я думаю, он будет завершающим. Да, что-то я много да, говорю у меня даже не вопрос, Слава Траильвич, а наверное пожелание. Я бы хотела сказать, чтобы вы обратили внимание еще раз на этого человека. Вам очень повезло, что вы являетесь студентами именно Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Обратите также внимание на Слава Траильвича. Это очень хороший пример того, как можно правильно, быстро выстраивать свою траекторию, а главное, грамотно. И также хотела сказать, что вот все те мероприятия, которые проходят здесь в шоу-руме, это отлично для вас тренажер. Как правильно задавать вопросы? Какие задавать вопросы? Изучайте персону, который приходит сюда. Это для вас будет очень полезно. Вот. Я считаю, что вот мудрее, наверное, руководителя, ну, на мой взгляд, точно нет. Поэтому обязательно сюда приходите, обязательно учитесь и впитывайте все то, что он говорит. Все, спасибо. Главный редактор Центра медиа медиакоммуникации. прям как в фильме «Москва слезам не верит». Смотрел кто-нибудь этот фильм? О, уже получил. Смотри эти фильмы, потому что это же для нас это очень важно. Это сценаристика, это работа режиссеров, это работа не только актеров, а операторские какие-то школы там. И там, помните, была такая фраза у Гоши, да, у героя, кто смотрел, уж больно какой-то... Хорошие, получается, у вас, да, когда они там рассказывали, какой Гоша хороший и ели шашлыки, вот, ну, может, не такой хороший, но, во всяком случае, все, что мог на сегодня я ответил, нет уж, наверное, больше вопросов, или никому вы больше не дадите этого права, но... мы еще будем есть. встречаться. Вопросы есть, я думаю, еще, да, в будущих встречах обязательно их зададим, их будет только больше, и мы будем этому только рады. Большое вам спасибо, до новых встреч. Спасибо.